Добрый день, с вами деловая полиграфия. Мы занимаемся изготовлением вывесок, банеров, а также полиграфической продукцией. Сегодня у нас в готовой продукции вот такие вот визиточки Материал картон instagram грамм. Визитки двухсторонние, полноцветные. Тираж тысяч, тысяча штучек. Визитки мы запаковываем такие коробки для удобства транспортировки и хранения заказчиков. Хочу сказать, что при тираже кратном тысячи штучек вторую сторону визитки мы изготавливаем в подарок. То есть односторонняя визитка по а стоимости равна двухсторонней. Это касается также листовок и флееров. Для заказа визиток, либо любой другой печатной продукции, обращайтесь по ссылке под видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.